I don't know. Продолжаем, дорогие друзья. Второй четвертьфинал. Команда Систерс против команды Фа. Они сейчас будут разыгрывать между собой карту Мираж. Напоминаю, что это турнир 2 на 2, за который обязательно нужно поблагодарить нашего горячо любимого Кумара, он же Станислав Григорьев. И без него не было бы, собственно, у девчонок никакого бы приза. И, возможно, даже и турнира бы не было. Вот, поэтому такие дела Аристократка и Маруся, она же в Хламинго Против Белки и Хохотушки Я не знаю, может это и не в Хламинго, конечно Вдруг, например, замена произошла Поэтому я буду называть Марусий. А, ну а Белка с Хохотушкой, это да Это и заявленный состав непосредственно а, Сейчас у нас поножовщина за выбор страны. Команда Систерс выиграли И на Мираже, конечно же, сильна оборона Но В матче 2 на 2 Чуть-чуть больше шансов, как мне кажется, появляется у атаки в связи с тем, что вдвоем можно открываться с двух различных позиций и немножечко тем самым подразнообразить жизнь игрокам обороны. Ну, посмотрим, так это или не так. Посмотрим, кто здесь кому сможет что разнообразить. Белка с хохотушкой против аристократки с Маруськой. Все замечательно. Девочкам респект, организаторам респект, зрителям, конечно же, приятного просмотра и хорошего настроения. Удачи всем. Первый матч, как вы знаете, уже закончился. И команда, занявшая восьмое место... Командой, занявшей восьмое место, стала команда Розовые Крысы. И победитель данной пары сразится с командой... Вот это да. Вот это простой достаточно пистолетный раунд. Победитель данной пары сыграет с командой Fucking Beaches в рамках полуфинала. Ну, а проигравшая команда турнир, разумеется, покинет А Полуфинал также мы, конечно же, с вами посмотрим После этого матча будет у нас небольшая пауза Совсем небольшая, но все-таки будет а, Вот, дальше, дальше Значит, еще два матча мы посмотрим И на этом закончится четвертьфинал Там сделаем еще одну небольшую паузу Потом полуфиналы отсмотрим Прервемся на перекурчик Ну, а дальше финал и игру за третье место Прям залпом вообще жесть, да Хохотушка, 15 хп остается, ну, опять же, девочки, они сами по себе э, очень осторожные, да, вот я часто очень смотрю, девочки сверхосторожно играют, многие моменты, где не нужно играть осторожно, и за это, в общем-то, вот сейчас э, сестры наказали своих соперниц из команды веселушки, они же фани, а почему наказали, ну, потому что с голоками сидеть в яме, это просто ловить хаешки Сань, порадуй, завтра возьмак. Вить с радостью бы порадовал, но нет, завтра КСГО. Завтра один шоу-матч будем смотреть. Пока что во вторник ориентировочно возьмак будет. О, ну я же сказал, сидеть в яме это равняется ловить хаешки. Аристократка своей гранатой взрывает хохотушку. Ну а Белочка в перестрелке проигрывает кому? Правильно, все той же самое аристократки и счет 3-0. Первые появившиеся девайсы команду веселушек не спасли. К сожалению. И в очередной раз хочу поблагодарить трояка. Да. <laughs> Это самое главное трояк от души, человечище. Просто человечище. дамы и господа, дефюз киты, кстати, заметьте, дефюз киты все-таки девочки покупают, хотя вероятность того, что бомба будет поставлена в матч 2 на 2, ну, на самом деле, очень-очень невелика, тем более на Мираже, если... Вот представьте, как на Дасте на втором, например, можно дойти и поставить бомбу, с огромным трудом, но все-таки можно, будем справедливыми людьми, такое бывает И здесь такое тоже может произойти но я лично, когда 2 на 2 играл, не тратил деньги на дефюз киты практически никогда. Маруся забирает белочку. Хохотушка пыталась дать размен, но оставила 6 хп своей сопернице. При этом сама потеряла 57% здоровья. И осталась одна против двоих без позиции. И это будет, конечно, реализовать достаточно непросто. Но благо, что хаешек у сестер не осталось. А то еще одна хаешка, и хохотушка уже, наверное, не так сильно хохотала бы. Ну, Маруся. Оп. Поздравствуйте, минус аристократка, и Маруся остается в соло с шестью хелспоинтами против хохотушки. Сверхинтересный и сложный момент. И Маруся, невзирая на свой лайфбар на столь низкий процент здоровья... Просто пришла и выиграла раунд. Это что-то с чем-то. На самом деле, если вы обратили внимание на таймер, там что-то порядка 8 секунд оставалось до конца раунда. Можно было просто смело уйти под КТ-респаун. И когда соперница пришла бы ставить бомбу, просто выйти ее убить. Но, опять же, повторюсь, это э, женский КС. Он настолько крут и порой даже беспощаден. Кстати, Кстати, специально для всех, кому интересно, вот пинги. У одной стороны 27 27,11, у другой 71 49. Конечно, пинг у сестер выше, но счет говорит нам, что это им не мешает. Пока лежит дым на коврах, естественно, невозможно какое-либо продвижение атакующей стороны. Ну, хаешки зато при этом ловить они просто мастера. О огромный респект команде сестер, хочу выразить, за то, что они здорово кидают гранаты. Реально здорово. Space One приветствую. Очень здорово кидают гранаты. Посмотрите, 10 хп осталось. 241. Там практически боевых действий. туха, Вот это да! На лопатке укладывает Марусю, но остается аристократка один на один с белкой. У белки 10 хп. Белка, может, и хороший стрелок, но 10 хп, черт возьми. Там достаточно будет одной пули куда-нибудь в филейную часть. И все. И у белки уже как бы. Раунд закончится. Белочка аккуратно пытается выйти на чек, не понимая пока откуда можно ожидать вообще в принципе появления визуального контакта с соперницей. А соперница, кстати, справедливости ради, тоже уже думает, что это и не ковры-то вовсе будут. Как вы видите, встает чуть более закрыто. Но время. Время поджимает и здрасте. И просто здрасте. Минус от аристократки 5-0. Таймер штука предательская. Ну, предательская штука, если вы играете в атаке, разумеется Когда вы играете в обороне, замечательно, когда у вас таймер приближается к завершению Это же значит, что вы выиграли раунд Что-то аристократочка не докупила Ай-яй-яй, гранаты не докупила Ну, я же респектовал девочкам за гранаты, а они их решили не покупать в этом раунде Непорядок, нельзя так Оп, аристократка чудом, ну, просто чудом выжила Здесь а, напарница есть, которая в случае чего подстрахует Но при этом, конечно, нужно работать вместе Белку и хохотушку это тоже касается Они тоже должны работать вместе Аристократка, вот это хочу по а Белке Белка даже опомниться по-любому не успела А следом еще одну забирает Я думал, минус достанется Марусе Но нет, аристократка в очередной раз меня удивила И в наглую сама забрала раунд в соло для своей команды 6-0 Ну, мы с вами видели на первом Четвертьфинале. Фактически, да, ситуацию, в которой а, сестры. Ой, сестры, господи, извините. А, розовые крысы а, выиграли первую половину 10-5, но проиграли итоговую встречу со счетом 16-11. А, поэтому тут тоже важно понимать, что разница все-таки. Ну вы посмотрите. Я не, не, я не могу налюбоваться до да, этих хаешки, дорогие мои друзья. Ну, минус от Маруси. Вторая соперница, кстати, там же находится. Маруся, Маруся потерялась немножко. Видимо, не успела отвернуться от флешки. Хохотушка. Флешка взрывается... Нет, перед лицом. Вторая тоже перед лицом. Парадоксально, но удается еще и убежать из-под града этих гранат. 54% лайфбар. Не такой уж, честно сказать, конечно, и большой процент здоровья. Ну, да. Маруся. Это Маруся. 7-0. Жестко, достаточно жестко пока что идет Не сказать, что у команды Фани есть какие-то шансы на выигрыш первой половины Я считаю, наверное, что тут все-таки о выигрыше речи не идет И главное, наверное, ставить вопрос ребром Надо не проиграть очень много раундов То есть хоть какие-то раунды надо выиграть Потому что если мы придем к 15-0, то это точно ГГ И если мы к чему-нибудь типа 12-3 придем Это тоже, скорее всего, будет ГГ Поэтому надо браться и выигрывать хоть что-то. А, хоть таким образом как-то а, пытаться своего соперника, так сказать, переиграть. Если вообще такое на данный момент возможно. Хохотушка. Хохотушка не увидела торчащие дуло из-за ящика. Ну и тут просто легчайший раунд, конечно, для Маруси. Конечно, для кого же еще? В сайде пытается спрятаться. А, не в сайде. Под балконом присела хохотушечка. Ох, какая хитрая. Не стала забегать в точку, хотя я думал, она побежит на пролом. Но 8-0. Все-таки 8-0, дорогие друзья. Победа в первой половине без боя практически достается команде Sisters, Они же сестры. Ну и, по-моему, я говорил, но все-таки напомню еще раз. Следующий матч произойдет с небольшой паузой после данного матча. Там буквально 5-10 минут. А играть в нем будет команда SLS и команда... Эленки-пенки. Вот так вот. Ну, снова, снова попытка занятия точки А через яму. но ну, здесь Маруся с Аристократкой увольняют. Соперниц, 9-0. Привет, Же, пишет Нобл. Нобл, надеюсь, правильно прочитал, да, по-моему, Нобл, же читается. Нобл Фокс. А, вот, собственно, привет, Же, передается с Твича. Флешка, и. Вот вторая флешечка совсем не полетела. Реально, веселушки. Ой, какие веселушки! Две флешки выкинуть себе под ноги. Ну, молодцы, девчонки, молодцы, рассмешили. Что, спрейдаун от аристократочки. Минус белка. Дергает прицелом. Недовольна. Аристократка. Белка сдалась слишком быстро. Хохотушка 32% здоровья. Пытается убить первую соперницу. Моментально пытается перестроиться под вторую. Ну, тут флешечки летят. И в, в нужном направлении минус первая. И почти минус вторая. Буквально парочки миллиметров не хватило, чтобы попасть в голову. Блин, вот это сейчас прям было даже мне обидно. 10-0. <клышленный> Так, калашки и М. собственно, ну ничего не меняется, естественно, там при счете 10-0 с байраундом у команды веселушка навряд ли уже что-то может вообще в целом поменяться, он так или иначе будет калаш, может быть с первым армором, ну местами без арморов вообще, ну Маруся вы видели, да, сейчас, Маруся показала, у кого здесь сталь, у кого здесь сталь и где эта сталь находится, что самое главное, просто пришла и запушила, 11-0, то чувство, когда команда сестер... Уже сказал, хватит сидеть, давайте по-быстрому это заканчивать и просто пришли в гости к своим соперницам. Аристократка вновь не докупила какие-то гранатки, по всей видимости. Ну, а еще и по звуку патрона не докупила. Патроны не надо забывать покупать. Хотя, конечно, здесь, наверное, купить 120 патронов на М-ку, и этого хватит вообще на всю игру. Так-то уж справедливости ради. Ну, Маруся вновь! Ой! Ой-ой-ой! Что был-то эта хохотушка?! <с> какой непонятный жест от хохотушки был Увидела вражеское дуло Такая отвернулась Что-то по стене там поводила Начала стрелять Даже, видимо, запуталась, наверное, в, может быть В проводе от мыши, я не знаю Ну что, рука, скорее всего, как-то слетела Потому что стрелять ты начала Она поняла, что там соперница Но, только правда, куда-то в другом направлении Совсем начала стрелять Наверное, в какое-то, этот, как ее В другое измерение Белка на картах. Аккуратно. Абсолютно аккуратно. Открывается с балкона. И слишком высокий заборчик не позволил спрыгнуть э, вниз. Поэтому гибель настигла прямо на балконе. 12-0. Заметьте, вторая карта уже подходит почти к своему завершению, но никто пока что еще действительно снайперские винтовки не приобретал. А. Делаем ставки. Кто будет первый, кто приобретет? Мамаруся. Маруся, Монстр килл уже совершается со своими хаешками. Ну ты смотри, что делает, а. Альфа самками миража, не иначе. 13-0. Два раунда остается в первой половине, и вот сейчас уже действительно, положа руку на сердце, я, наверное, все-таки констатирую факт того, что эти два раунда вообще ни на что практически не повлияют, и у нас пауза от команды веселушек. Неужели это толк Неужели девочки решили обсудить, как им заканчивать первую половину? Ну, скорее всего, конечно, нет, может быть, какие-то проблемки подъехали, может быть, нужно куда-то отбежать, что-то сделать. КС-1,6. Да, Двер абсолютно правильно. КС-1,6. Вы верно подметили. Сейчас поменяются местами и будет 15-15. Честно сказать, не думаю. По стрельбе сестры выглядят просто более внушительно. Весь прикол в том, что Сила страны... Сейчас не просто сила страны помогает команде сестер выигрывать Они еще и перестрелки выигрывают, вы заметьте, да Ну, то есть мало того, что они находятся в позиции, конечно Но когда у них перестрелка без позиций Это женский киберспорт но ну, это не совсем киберспорт Тем не менее, это... Да, девочки играют, абсолютно верно Это женский турнир, да Ну, в названии, собственно, указано на ютубе в описании можно найти ссылочку на группу Ну или так просто Достаточно загуглить женский эпицентр Все что вам будет выдано Это паблик сервера там и всякие вот эти штуки Это они Это они Ну что говорит, давай кидай Кидай, я уже жду Я вся горю Маруся Ну не надо три раунда сидеть в одном и том же месте На четвертый скорее всего уже за попку-то схватят Не легла стрельба, дорогие друзья. Не легла. Хохотушка забирает аристократку. 13-1. Вот. Вот что пауза делает. Сбили кураж команде сестры. На ровном, абсолютно на ровном, елки палки месте команда веселушки. Ничего толком-то и не делая. Умудрились выиграть. Тебе бы в дикторы по киберспорту идти. Спасибо вам большое, Эдфер. Спасибо, что вы так хорошо оценили мои труды. Я очень признателен вам. С радостью бы, но... Там занято. Ну, да, кстати, вот тут 16-0. Мисс Агресшен писала. Ну, вот уже, что это будет грустно. Но вот не будет, потому что 16-0 не будет. Ну, будет, наверное, 16-1. 14-1, дорогие друзья. Как вы видели, очень интересный раунд сейчас разыграли девочки в обороне. Под покровом смоков зашли в спину и начали разваливать. Имейте в виду, что ты профессиональ... что, что профессиональный... То, что профессиональные дикторы просто голос приятная, озвучка хорошая. Благодарю еще раз. Вы меня прям вгоняете в краску. Я начинаю краснеть. Итак, вторая половина стартует. Пистолеты вновь появляются в руках девочек. Автоматы у них отняли. Не нужны им они сейчас во второй половине. Ну и, конечно, от этого пистолетного будет зависеть, чего уж тут греха таить, очень многое. Если пистолетку не удастся взять, то уже и нет никакой речи о возможной победе, о возможном камбэке. А, хорошая, кстати, флешка, хохотушка просто все вообще в молоко и белка, кстати, тоже. Одной флешкой двоих заслепили. Забегает в сайт Маруся, вырубает белочку, хохотушка остается одна с диглом, пытается ваншотнуть кого-нибудь, но Маруся говорит не надо никого ваншотать. Давайте мы просто выиграем раунд 15-1 и нет экономики у команды веселушек, чтобы закупиться сейчас. На важнейший матчпоинт а, в рамках этого турнира для них. То есть, ну. <с> Зато девочки купили дефьюз-киты. Но куда же девочки без щипчиков пойдут? Правильно? Правильно, как, как девочки пойдут куда-то без щипчиков. Маникюр. За ним же надо следить. Бару... Ух ты, Маруся! <с> Маруся кинула флешку И вместе с флешкой еще и зубы заодно вылетели Страшный, Страшное попадание в голову Было хорошо, что оно было с пистолета Вот, кстати, если Белка сейчас ворвется в яму Это просто изи, минус два будет Просто Белка этого пока что еще не понимает Что это единственный шанс выиграть Перехватить инициативу Забирает аристократку Но Маруся с 16 хеллспоинтами тут уж точно не игрок Матчпоинты или до скольки играют? Как всегда, до 16 до да, это матчпоинта. Все верно. 4 13 хп. Минус белка. один на один С хохотушкой. 16-1, дорогие друзья. Ну, раунд, который на 100% был выигран командой веселушки, к сожалению, оказался не на 100% выигран командой веселушки. А даже более того, на 100% проигран.